Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Мы с вами сегодня встречаемся на нашем астропрогнозе, который я даю вам каждый месяц. Ну, не только я, еще с нами наш преподаватель по фэн-шуй Татьяна Смирнова. После меня я постараюсь... Хорошо ли? Я постараюсь побыстрее изложить материал и через часок выйдет татьяна на пока мы с вами собираемся напомню что мы с вами увидимся еще и послезавтра ну да в воскресенье вечером в 6 часов вечера мы с вами видимся на распродажу у нас начинается новогодний распродажа так что э, так что всех приглашаю конечно же еще к нам на распродажу запомните запишите себе куда-нибудь, что у нас стартует распродажа, а, а сейчас ждем, да, отлично, а сейчас, друзья, в общем-то, давайте поговорим про, хотел сказать, последний месяц, ну, нифига не последний он, вернее, это с нашей с вами точки зрения он последний, ну, не с точки зрения китайской астрологии, Спасибо большое, Елена, спасибо. 5 воскресенья. 5 воскресенья, да, в 6 часов вечера по Москве, 5 воскресенья будет, все верно. Значит, итак, друзья, мы с вами вроде бы уже в декабре, но мы с вами на поляне китайской метафизики и в китайской астрологии. Чуть-чуть своя, свое деление, градация, да, идет в наших месяцах. Они идут не точно начинаются прям там с первого по тридцать, там первое. Они идут по своему солнечному календарю. И называются они какими-нибудь земными ветвями, каким-нибудь именем какого-нибудь зверька. И мы с вами благополучно идем уже во второй месяц зимы с точки зрения... Китайской метафизики мы идем с вами в крысу. Крыса у нас, как вы поняли, уже с 7 декабря по 5 января. А, значит, отменить пожалуйста, урок по цемей на воскресенье. А у нас урок по цемей начнется после распродажи. Лена, я же правильно понимаю. А, отменили, отменили. Все, уже отменили даже. А зачем мы тогда так радо сделали распродажу? Ну, ладно, хорошо, если мы отменили. Мы вроде хотели успеть туда, и туда. Будет, будет, друзья. Все отменили по цене. А, Итак, значит, для того, чтобы вам было интереснее сегодня послушать а, про а, то, что же нас ждет всех с вами, я предлагаю перейти на наш сайт, сделать свою астрологическую карту. Ну, в основном, конечно, я это предлагаю для новичков, потому что... Понятно, что все остальные уже, наверное, своими астрологическими картами или, скорее всего, они их знают уже наизусть. И мы с вами. И а, сейчас вам Лена Пирогова сбросит, а, сбросит пере, ссылку, чтобы вы сразу могли перейти на наш сайт для тех, кто будет смотреть записи. Мы с вами смотрим. Сейчас я сделаю. Значит, мы заходим на сайт n в раздел калькулятора, заполняем маленькую анкетку, нажимаем на кнопочку "Рассчитать" и, собственно говоря, получаем свою астрологическую карту. Что такое астрологическая карта? Так называемые столпы судьбы. То есть мы с вами, это совсем для новеньких объясняю, да? То есть у вас будет год рождения, он состоит из толпа да? То есть мы с вами смотрим на вот этот верхний знак и на нижний знак. То есть у нас два иероглифа в каждом столпе. Мы смотрим с вами на год, на месяц, на день, на час. Самое важное, самое нужное здесь еще мы можем посмотреть тоже десятилетку. То есть каждые десять лет нам приходит какой-то э, период удачи. У, у каждого он по-своему да, за, заходит. И здесь и текущий год, который нам тоже что-то приносит. И анализируем мы обычно с вами что? Карту столпы судьбы. То есть, вот эти восемь знаков. Но отталкиваемся от самого главного знака господина дня. Вот это такая вводная информация. Все остальное, там, конечно, очень интересно, символические звезды, и э, божества, но это уже второстепенно. Друзья, кто у меня изучает астрологию уже, ну, может не у меня, а у наших кого-то из преподавателей, кто знает, чем у нас отличается крыса от всех остальных? у нее есть одна отличительная поведенческая такая особенность, которую она э, дает тому, у кого она есть в карте, скажем так. Она, конечно, не всем принесет эту способность, только у кого она есть в карте. Цветок персика, повторение. Вот, вот про это да. Это повторяшка, молодец, Наталья, все верно написали. Крыса дает повторение. Если у вас есть в карте крыса, то крыса имеет такое свойство, повтор... как ну, я не знаю, повторение тысячи ошибок. Если у вас там есть какие-то проблемы в отношениях, вы будете, к сожалению, повторять. Если у вас есть, ну я не знаю, какой-то сбой в матрице вашей, к сожалению, крыса поддерживает и. Вы ходите к психологам, вы ходите к астрологам, пытаетесь изменить поведение, и потом в самый какой-то ответственный момент, раз вы все равно делаете ту же ошибочку. Вот. Но мы верим в хорошее, мы верим, что и хорошее. То есть крысы тоже нам будет позволять делать, повторять, например, успех или повторять какие-то а, такие, знаете, ну, бывают экстремальные шаги, да, когда ты не знаешь, как выбрать, ну, как-то интуитивно выбираешь, и получается. Вот. А то, что вы про нее пишете, тоже все верно. Ольга, молодец, хитрость. Это ведь очень смекалистый зверь, Это ведь очень мунненький зверек. Это понятно, что в, нашем, в нашей с вами ассоциации она не самый как бы, приятный зверь, но древние китайцы, которые давали гороскопу вот какие-то обозначения, они давали не, вот не с той точки зрения, знаете, обывательской, что там будут европейцы, через там 20 веков думать про этих животных, а они давали по каким-то характеристикам, чтобы было понятно, как работают энергии, Потому что по большому счету нет уже никакой крысли, и ни тигры, ни, ни драконы, никого там нет в звездах. Есть какие-то энергии, которые работают каким-то образом для того, чтобы до нас донести, каким же образом работает энергия. И что нам ждать от этой энергии, которую мы видим в карте, или мы видим в приходящем периоде? Мы с вами должны с чем-то это ассоциировать. И крыса была сыром помните, с чем? С тем, что есть легенда, да, что когда в Буде все шли, звери шли на поклон, то крыса что сделала? Надо было большую реку переплыть. Это сделал как бы, самый такой трудолюбивый, правильный бык. Он переплыл и быстрее всех, да, до Буду, добрался на его поклон. А крыса была на его спине. И когда он начал склонять голову перед Будой, крыса пробежала через всю его спину, через его мордочку и оказалась впереди быка. Ну, несмотря на такую, <смех> на такую подставу от крысы, <смех> скажем так, а, тем не менее, они с быком очень близкие. То есть не зря он ее, видимо, на своей спине перевозил. Они очень близкие. Есть еще одна особенность – это все, что начинает крыса, бык доделывает. Вы, наверное, тоже знаете. И, конечно же, она персик. Она персиковый персик. Потому что, почему? Потому что цветок персика у нас любит воду. А крыса, помимо того, что она обозначает цветок персика, она еще и обозначает воду. Да? То есть смысл того, что сама символическая звезда попадает в воду, и она начинает расцветать. Поэтому очень часто крыс называют разгульными цветами персика. То есть это просто цветок персика, который дает какую-то харизму да, своему, э, своему обладателю. Ну и это такая еще... Э, такая, такая энергия, которая ну, может разгуляться, скажем так. Повторяю, да, все верно. Жесть, у меня две крысы в карте, это точно пишет, пишет надежда. У меня три крысы в карте, у меня в году крыса. Ну да, здесь у всех по-разному, у меня тоже есть крыса, ничего не расстраиваюсь, хотя для меня-то она прям вообще не самая хорошая. Но определенные качества она дает. То есть мы, мы, конечно, смотрим, насколько крыса хорошая или не хорошая. Мы, конечно, смотрим не по названию ее, а мы смотрим, насколько она приносит счастье насколько она дает какую-то нужность до да, нашему господину дня а тот про который я вам говорила ну, вот у меня например это э, очень ну по карте и так слабый огонь а крыса это дождь поэтому конечно мы ему огню дождь так, такой меньше всего нужен скажем так вот но ну, тем не менее значит давайте друзья пойдем тогда мы с вами в месяц крысы э, месяц месяц, давайте будем считать, что он хороший, ладно, что уж нам, конечно, это холодный месяц, понятно, что мы э, и так уже ждем, не дождемся, когда наконец у, уйдет этих, этот х, на, самый наихолоднейший год, потому что бык, и крыса, самые холодные знаки, ждем, не дождемся, у нас самый холодный год, сейчас начались самые холодные месяцы, с точки зрения какого-то позитива, я имею в виду, э, энергетического его нет, если мы сами себе его не привнесем, если мы сами себя не будем так вот встряхивать, как-то вот вспоминать про то, какие мы хорошие, не давать себе какой-то, знаете, такой встряски положительный, не брать какие-то положительные истории, не вспоминать их, не как-то, знаете, немножечко их в самой себе проигрывать, эти истории. К сожалению, извне этих историй, ну, может быть, не так и много это по общей тенденции ну а в частности конечно у всех все будет по-разному крыса да у многих еще крысы благородные благородные люди это помощь и поддержка сейчас все вам расскажу итак месяц металлической крысы, да мы видим металл наверху в 2021 году это месяц объятий дружеских посиделок общение новые знакомства старые связи созвоны встречи налаживание взаимоотношений это будет главный тренд декабря конечно неприятная у нас есть с вами аналогия с 2020 года год когда мир познакомился с ковидом, и который перевернул мир, и уж не знаю, вернется ли все обратно или так, мы и останемся в этом непонятном э, мире. И несмотря на то, что он был как бы 19 типа с виноват, ну, в мир-то он пришел, конечно, в То есть в 19 там, только где-то в Китае это все началось. То есть, конечно, и э, я думаю, что многим запомнился этот столб не очень хорошие и э, вот эти все прогнозы и вот теперь как бы такой знаете как возвращение этой крысы ну, <смех> так какие-то болезненные воспоминания потому что я думаю что никто никакого удовольствия не получил э, от всего что тут происходит да? вот. э, э, но через призму быка месяц сработает совсем по другим правилам помните мы говорила говорили Бык с крысой сливаются, это как родные брат с сестрой, которые не просто сливаются, а крыса просто совсем другой становится рядом с быком. Так что у нас есть с вами шансы все-таки получить не такой, не настолько плохой момент, как был там в прошлом году. Хотя вот для меня, например, в прошлом году было, как я говорила, стыдно признаться, было очень много хорошего. Да и, наверное, как и в любой год. Итак, так вспомните, что хорошего радостного вам принес год. Мне, например, тут не очень хороший год принес, как ни странно, много хорошего. Я думаю, что у вас у всех были, помимо разочарований, были, конечно же, какие-то позитивные моменты. Постарайтесь вспомнить те благоприятные ситуации, которые возникли в прошлом году, и тогда месяц пройдет для вас. В жизнерадостном ключе. Декабрь изобилует благоприятными датами. Можете составить себе долгосрочные планы и приступать к их реализации. Соответственно, нужно будет выбрать день. Сейчас я вам, естественно, помогу. Но проследите, чтобы важные дела не были намечены, особенно начало. У нас всегда важен не какой-то процесс нам всегда важно начало. Да? Это как карта рождения любого любого дела можно составить карту рождения астрологическую понятно нам нужна хорошая карта ну в связи с тем что мы конечно этим не занимаемся не составляем карты рождения каких-то своих дел это уже наверное вообще с ума сойдешь но но мы с вами Хотя бы общие такие благоприятные и благоприятные дни должны знать, поэтому посмотрите, на отметьте даже себе числа 12, 13, 24, 25 декабря и 5 января. Это самые тяжелые дни в месяце, когда энергии дня сталкиваются с годовой месячной энергией, могут возникнуть препятствия, задержки какие-то непредвиденные обстоятельства есть риск финансовых потерь в это время будет уместно подвести предварительные истоки итоги господи, года закончить начатое и наметить себе пути действия на следующий месяц 21 декабря достаточно опасный день носит название разъединяющего прошу вас обратить на него свое внимание память в ежедневнике энергии накануне зимнего солнцестояния минимальны. я знаю что очень много ритуалов много э, каких-то других э, астрологии которые на этот день очень много всего завязывают но э, после того как я стала заниматься китайской Астрологии, и после того, как я проверила Аати, ну, перед солнцестоянием и равноденствием, у нас мы переживаем все время такие четыре точки в год да, четыре основные точки. И вот эти вот дни а, накануне они энергетически в нуле. И вы знаете, я проверяла как-то несколько раз: это действительно сильно работает. И вот прям, вот прям совсем все плохо, если как-то на это не обратить внимания.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 ну, чем-то быть расстроена. Лучшее время провождения в этот день просто отдохнуть, почитать книгу, посмотреть телевизор или заняться своими повседневными делами. Новогодние подарки лучше не покупать. 14 и 16 декабря это дни без богатства, лучше отложить любые покупки. Ну не знаю, если вы там, конечно, планируете духи купить там, на Новый год маме, может быть ничего с этим, с этим не будет, а если вы маме Надумали купить стиральную машинку на Новый год. Ну, дни без богатства. Да еще, если не дай бог, она какая-нибудь такая, что еще за нее. Знаете, в кредит что-то еще платить. Вот это вот дни... Не... С финансами или с каким-то все, что может, короче говоря, сломаться, или все, что может пойти как-то не так, оно может пойти как-то не так. Поэтому тоже можно вычеркнуть. А, дни потерь 24 декабря, истинных потерь 4 января. по а эти дни все начатые дела не принесут успеха останется сплошное разочарование 18 и 30 декабря дни благоприятны для начала проектов если подготовка к началу важных дел закончена уж я не знаю какие 30 декабря можно дела начать ну допустим да не подходит для вступления в новую должность в бизнес подписание соглашений, для коммерческих сделок коммерческих операций может вы знаете решили Поменять квартиру, снять новую квартиру и Новый год встретить тоже такое можно Можно вести переговоры, ходить на собеседование, обсуждать деловые вопросы. 30 числа все очень любят обсуждать деловые вопросы. На связи с партнером по бизнесу. Ну, ну вот поздравлять, наверное, уже как раз можно начинать. А партнером по бизнесу можете просто поболтать с друзьями, энергиями энергии этого дня оставит для вас много положительных эмоций от таких встреч. Но не стоит начинать в эти дни снос старых построек, начало ремонта, нежелательно для проведения похорон. Если в карте присутствует лошадь, еще ко всему этому, будьте предельно внимательны ко всему, что происходит вокруг вас. Это я про те два дня говорила. Теперь про 7, 19 и 31 декабря. Это достаточно хорошие дни. Вам нужно от чего-то избавиться, но при этом минимизировать потери. Прекрасный день для уборки, начала диеты, вредных привычек. 31 декабря – сам то. В этот день благоприятно начинать ремонт или сносить постройки, можно написать заявление по уходу с работы, начинать продажу ненужных активов, хорошо проводить медицинские процедуры по избавлению от чего-то, например, удалить родинку, но не стоит начинать новых проектов, устраиваться на работу, открывать бизнес, заключать брак, отправляться в путешествие, приобретать домашних питомцев. 19 и 31 декабря день, как я говорила, хороший для начала диеты. Не знаю, стоит ли это делать прямо под Новый год, но можете, например, избавиться от вредной привычки, наконец взять в себя руку, в руки и сказать, вот все, теперь уже точно я это делать не буду. Это действие перед наступлением новым Нового года, ну, вполне... Я думаю, приемлемо. 8, 20 декабря и 1 января особо благоприятно заниматься делами, радующих вас, умножающих, умножение которых вы ждете в своей жизни. Хорошо справлять мероприятия, в которых вовлечено большое количество людей, собирать долги, открывать бизнес, запускать новые услуги или продукты. Не стоит заключать брак, подписывать невыгодные для вас соглашения, устраиваться на новую работу, проводить похороны брать на себя долговые обязательства и инициировать судебные разбирательства эти дни несут дополнительные риски в финансовых делах лишние траты и проблемы с документами не стоит отправляться в дорогу и не навещайте заболевших если риск заболеть есть есть риск заболеть самому 8 21 декабря и 2 января эти Неблагоприятны для коммуникации, М можете помириться с теми, с кем были в ссоре, или попросить что-то у тех, у кого позиции в данном вопросе много сильнее вашей, э -э устраивать свадьбу, подписывать деловые соглашения, начинать строительство или или ремонт, отправляться в путешествие. Ну и стоит в эти дни заниматься юридическими делами, в том числе завещанием, конфликтовать по, по любому поводу, заниматься не переезжать в новый дом. Вместе с крысы с Днем кролика складывается еще и аморальное наказание. Оно может принести конфликты и неуважительные отношения. Ну, вообще, вообще моральное наказание это кролик, когда кролик встречается с крысой, неважно где, в карте в каких-то приходящих коллаборациях как угодно, как мы его увидим, считается моральное наказание. Хотя я считаю, что оно, конечно, больше работает, если у вас уже есть крыса с кроликом в карте, тогда мы как-то более внимательно относимся к этому наказанию. А это считается такое наказание насилия а, сексуального причем. Но а, по факту, ну, как бы, конечно, не сглазить таких людей истории не так уж я много знаю, чтобы вот как-то прям в это наказание все и случилось, да? скорее это наказание все-таки неуважение некое, некое неуважение каких-то плохих отношениях и, кстати, очень часто оно сработает срабатывает именно в плохих каких-то отношениях с родителями. вот это это быстрее наказа вот такое есть некое такое наказание, которое Именно вот так работает, оно не в, не в том плане, что вышел на улицу, тебя изнасиловали. Вот. А, итак, оно может. Принести конфликты, неуважительные отношения, неверность, спровоцировать жесткое обращение, насилие. В декабре эти дни не подходят для посещения врача и для свиданий. Можно столкнуться с задержками, непониманием, затягиванием дел, отказом сотрудничать и вести диалог. Усиливается риск получить травму. 2 января не навещайте заболевших. Опять же, есть риск заболеть самому. Ну, или подальше от тех домашних, которые заболели. Ну, я не знаю, в конце концов, вплоть до того, чтобы поехать к какому-нибудь другому родственнику переночевать, да? Итак, 10, 22 декабря и 3 января дни благоприятствуют к началу дел, от которых вы ожидаете долгосрочный эффект. Э, регистрировать брак, вступать в новую должность, открывать бизнес, начинать строительство, приобретать... Э, домашних питомцев, все это можно. Но не стоит отправляться в путешествовать, в путешествие, устраивать похороны, переезжать в новый дом. Ни в коем случае не стоит брать кредиты. Платить придется долго и тяжело. Энергии этих дней замедляют все процессы, могут нарушиться сроки выполнения договоренности. Эти дни не подходят для подписания документов и начала дел, имеющих длительный срок реализации то есть что-то такое прям долгосрочно также не стоит давать обещания и требовать от, э, их от кого-то другого все пойдет коту под хвост и так 11 23 декабря 4 января день благоприятия для, для любых начинаний для запуска нового проекта открытия фирмы начала бизнеса ремонта строительства подписания соглашений день для любителей планировать свою жизнь заполнять карта желания мастерить чашу богатства не подходит для переезда путешествия свадьбы эти дни несут дополнительные риски финансовых делах лишь лишние траты и проблемы с документами не стоит отправляться в дорогу 4 января говорили день истинных потерь 14 26 декабря замечательные дни, эти дни подходят для всех видов деятельности. Можно начинать все, что требует хорошего начала. Свадьба, похороны, строительство, переезды, путешествия, открытие бизнеса, вступление в новую должность, встречи и соглашения. Удачные все начинания все дела, связанные с благополучием, особенно материально. Но не стоит инициировать юридические тяжбы, судебные иски. 14 декабря ⁇ День без богатства, не стоит заниматься, назначать на, эти, на этот день финансовые дела. То есть, смотрите, вот сами по себе дни очень благоприятны, да, но все-таки, все-таки, именно 14 декабря вот... С точки зрения подписания какого-то там крупного договора денежного или ну вообще каких-то любых денежных историй, да, взятие кредита или еще, конечно, нехорошо. 15-27 декабря. В эти дни можете смело обращаться с просьбами, с просьбами в продвижении на работе или просто попросить кого-то оказать вам помощь. Вам не откажут хороший день, чтобы сделать предложение руки и сердца. Можете начинать обучение, новые проекты, выходить на новую работу и заключить сделку. 16-28 декабря очень благоприятные дни для всего, что связано с деньгами и бизнесом. Кроме опять же, 16 декабря хорошо эм, хороши для заключения брака, вечеринок. Можно заключать сделки, открывать новый бизнес, приступать к учебе или э, новые должности, отправляться в путешествие, приезжать, начинать строительство или ремонт. Опять же, 6, 16 числа финансовые-финансовые бумажки лучше не подписывать. Не стоит э, устраивать похороны, тревожить землю. 17-29 декабря хорошо подводить итоги, завершать старые дела. Лучше отказаться от любых действий личного или профессионального значения от начала лечения и других важных дел в эти дни очень мало энергии лучше отдохните и м -м, не беритесь за что-то значимое смотрите а, значит про 4 января она спрашивает почему у нас и так и так друзья значит смотрите у нас есть несколько несколько систем просчета и я все время думаю каким мне образом делать то есть я по одной системе вам просчитываю все благоприятные дни и они очень часто совпадают с какими-то неблагоприятными днями по другой системе и что у нас с вами получается? Что у нас бывает день истинных потерь, и он практически очень благоприятен, да? То есть мы с вами в этот день можем заняться, ну, я не знаю, чем угодно. Мы можем собрать вечеринку, там, я не знаю, поехать в путешествие, да? Э, или там, ну, конечно, там не вокруг сын, это, наверное. Ну, там какой-то небольшой, да? То есть, в принципе, мы этот день можем на что-то потратить. Но, наверное, мы не станем покупать дом в этот день, да? то есть день истинных потек какие-то финансовые документы. Мы не станем брать какой-то кредит. Да? То есть вот, вот такая история. Итак, друзья, что у нас? Давайте о чем? Э, с, что у нас с энергией? Мы с вами уже поговорили про то, что крыса у нас с вами очень похожа на крысу предыдущего года, то есть крыса у нас с вами металлическая. И бык у нас с вами металлический, да, то есть у нас с вами получилась такая, такая вот холодная картинка. Прекрасное течение, цель дает направление на саморазвитие, на приложение своих знаний. Конечно, земля быка старается загрязнить воду крысу. Мы не любим, как бы, вот это вот сочетание, ну, особенно мы не любим быка с свиньей, на самом деле с крысой чуть полегче, но все равно, все равно да. Они просто. Не успевают загрязниться, потому что они сильно холодные и как бы все превращается в лед. Бык и крыса самые холодные земляные ветви мы про это говорили, но крыса настолько умна, что всегда сумеет в любой ситуации найти для себя благоприятный исход. Помните, крыса начинает а... в... В... في... В... В хоть что вы начинаете в крысу, а бык что будет доделать Вот такое в декабре будет. Одна... А... И у нас вот такая ситуация опять в очередной раскладывается Будут начинания, будет и завершение дел. То есть, то есть хороший месяц для того, чтобы подумать, что вы там не успели и может быть даже начать это дело, оно завершится. То есть у него есть возможность завершиться. Металл в небеса, в небесных стволах. Месяца и года также не способствует потеплению, тоже холодный знак, поэтому нужно больше усилий прикладывать на то, чтобы самостоятельно находить радость в жизни. Помните о том, о чем я вам говорила. То есть, давайте искать хорошее в мелочах, потому что ничего другого нам с вами ну, как бы, не приходит. То есть она не приходит со стороны, само собой, по себе там хорошее какое-то настроение, прекрасное не поддерживается пока, да? Но мы сами по себе его можем поддержать. Мы можем поддержать, посмотреть прекрасный фильм. Мы можем с вами э, встретиться с друзьями. Мы можем с вами как, найти какие-то тысячи интересных моментов в, в обыкновенных повседневных делах. Так, то есть обращайте внимание на мелочи. Больше улыбайтесь, смейтесь вообще, радуйтесь никакая стужа не испортит вам естественно наступающего месяца вообще холодный декабрь это экзамен на счастье в нашей, в нашей стране особенно вот. у нас даже таких три месяца испытания я уж не про китайские гороскопы вообще да? декабрь январь февраль у нас такие Ну как полагается зима в россии а, значит сможете сумеете ли вы вытеснить негативные эмоции и концентрироваться на позитиве вот э, проверьте сами себя вспомните в детстве любили ходить в кино э, приносить э, просто такой поход да любой поход в кино приносил ощущение праздника сердце замирало в радости так и сейчас определите моменты которые делают вас счастливыми и больше внимания уделяйте этой области своей жизни в декабре у вас у нас ожидается хороший позитивный настрой жизнь будет протекать более спокойно размеренно не пугая нас резкими переменами, неожиданными обстоятельствами. Очень важно, если вы ссори с близким человеком, который вас тяготит, вы хотите найти тот компромисс, который э, устроил обе стороны, то начинайте разговор э, в декабре, и у вас все получится. Идите сами на примирение. Все-таки скоро Новый год, в декабре, завер... в декабре мы завершаем, мы с вами точно завершаем год, да? Э -э... Итак, декабрь не только завершит год, принесет праздничную суету, запах мандарины, елочные базары, но ну и хотелось бы, чтобы он принес прекрасное настроение. И, конечно, там какие-то разборки и ссоры нести с собой в Новый год не надо. Постарайтесь убрать весь негатив, который возможен. Это относится не только к этому гороскопическому моменту, а вообще, да, к любому, наверное, новому году. Побольше забрать с собой хорошего и побольше плохого оставить в, в, в, в, в, в том году, который уходит. Попробуйте устроить приятный вечер с Гриндвейном, видимо, когда пришла энергия холодная и нашему организму требуется как можно больше тепла. Самое время. Укутаться теплым пледом, выпить по стаканчику теплого вина со специями, и пусть у напитка будет терпкий, горький вкус, но подпитывать энергию ян сердца и согреет душа. Ну, алкоголь у нас огонь, поэтому зимой народ так больше пить и тянет. Ну, понятно, что никто не отменял все минусы, которые алкоголь с собой несет. Декабрь – благоприятный период для всего, бизнеса, карьеры, зарабатывания денег, романтических отношений. Нужно начинать новые проекты, открывать новые перспективы перспективы в карьере, ставить новые цели и готовить себя к новой, лучшей жизни. Это будет правильно. Декабрьская крыса поможет многим людям легче проявить свои таланты и находить приемлемые эм, применение своим способностям. Заключать долгосрочные договоры и подписывать выгодные контракты. Если вдруг окажется, что во всей этой суете у вас начнутся недочеты и недоработки в профессиональном плане, вы не опускайте руки ни в коем случае. У вас есть время и помощь приходящих энергий. Смело принимайтесь за корректировку и все сделанные улучшения благоприятно скажутся в дальнейших делах. Крыса декабря и бык года всегда находят общий язык, всегда помогают друг другу. И мы уже про это говорили, поэтому именно в декабре нужно запланировать решение всех сложных, запутанных вопросов. Хоть финансовых или рабочих, хоть личных или романтических. На все неразрешенные ваши вопросы найдется свой ответ или появится человек, который поможет справиться с поставленной задачей. В любом случае, декабрь – время помощи и решения трудных задач. Особое внимание людям, у которых в карте Банзы присутствует земляная ветвь лошади, которая является антагонистом. Мы знаем, да, что она сталкивается у нас с нашей крысой если эти рекомендации им вот эти рекомендации будут важнее вдвойне что не говорит о том что нужно сесть и ждать что может что такое случиться, да вот у меня есть лошадь в карт что-то должно случиться вовсе нет столкновение с приходящими энергиями несет перемены но мы же знаем что перемены это не всегда плохо Конечно, изначально считается, что столкновение плохо, потому что что-то вылетает из нашей карты, там, например, лошадь в этом, вот в этом будет месяце вылетать. И, соответственно, тот, то, за что наша лошадь отвечает, она может быть нерабочей, не да? то есть она не будет работать в этот момент. Но иногда нам, может быть, это и надо, да? чтобы какое-то большинство, какая-то звезда из нашей карты вылетала. И всю нашу карту от этого передергивала, и что-то у нас происходило. Так что нужно посмотреть, конечно, все, все зависит от карты, как будет складываться ситуация. Вот, иногда столкновение подобно свежему ветру способствует, оно способно вывести вас к открытиям, к осознанию того, что пришла необходимо что-то менять. А вот в какой сфере вас поджи... поджидают перемены, вы можете посмотреть относительно того столпа, где находится лошадь. Во-первых, можно посмотреть, что это за божество, то есть это деньги, власть, ресурсы. А второе, можно посмотреть, где она находится. Если она находится у вас в толпе годы, то перемены могут быть либо в большом социуме, что-то там с родней, ну, не там не папа, мама, а вот прям там с родственниками, да, какие-то могут быть перетрубации. Ну, а вас может задеть в плане здоровья. Если у вас лошадь стоит в месяце, то вот здесь могут быть уже перетрубации сестры, братья, родители, близкие, друзья, работа, карьера. Если в дневном столпе стоит, то перемены могут коснуться всего, что связано с домом или с браком, в часовом с детьми или с карьерой. Также можно вы можете присмотреть свои жизненные планы и стратегии действий. Но если вы родились в год или в день, так называемые огненные лошади или деревянные лошади. Да, то есть у вас прям такой вот знак стоит в столпе дня, то не принимайте поспешных решений. Вполне вероятно, что они будут приняты на эмоциях. Лучше все как следует обдумать, отложить окончательное решение до лучших времен. Дни. 18-30 декабря приносит удвоение энергии крысы, может быть не очень комфортно. В эти, в эти дни, в которых изначально уже заложено столкновение, 12-24 декабря, 5 января, усердьте у себя функцию внимательности. В эти дни старайтесь проявлять меньше активности. Если есть возможность остаться дома, оставайтесь, решайте вопросы по телефону, по интернету, по зуму. Не садитесь за руль. Если в карте есть э, столб металл на крысе, то вас ожидают события в той сфере жизни, за которую этот столб отвечает. Если в карте э, присутствует свинья, то год быка в месяц, э, в месяц крысы э, достраивают сезон воды. Также, если в карте есть обезьяна и дракон, то опять же происходит усиление воды. Да? У нас с вами треугольник воды тогда выстраивается. Обратите внимание на эту сферу жизни, то есть за что у вас отвечает вода, если у вас треугольник или сезон выстраивается. Посмотрите, обратите внимание на ту сферу жизни, которая для вас отражена и огнем, потому что у нас усилилась вода, значит огню будет тяжелее. И, соответственно, то, за что отвечает огонь, старайтесь не предпринимать ничего серьезного, ответственного. Лучше вернитесь к своим планам несколько позже. Нужно просто посмотреть, за что отвечает огонь. Дальше у нас будет с вами таблица Что там, за что отвечать. Значит, по поводу романтических отношений, то в декабре с этим все просто замечательно. Крысо у нас цветок персика, холодные, зимние, которые очаров... имеет такое свойство очаровывать а -а -а всех вокруг. Девочки, будут, у нас красивые снегурч -э снегурочки, мальчики будут зайчики. Вот. И, в общем-то, у нас будет обоюдное согласие. В том плане, что цветок Персика, он несет никаких расторов, но, ну, конечно, он может внести какие-то там сексуальные обманы, ну, скажем так, обязательно на почве секса, на почве романтики, конечно же, это может быть, потому что все-таки не забываем, что цветок Персика демон, да? и не всегда в нем только хорошее проявление, для кого-то он может и боком вылезти. Да, такое тоже может быть. Сфера любовных отношений будет весьма насыщена конфликты и ссоры обойдут пары стороной семейные пары также не станут портить себе предновогоднее время и устраивать конфликты это время когда один предлагает другой с удовольствием соглашается одинокие люди мечтающие об отношениях смогут познакомиться с потенциальным партнером и в дальнейшем создать счастливую пару особенно это касается Тех людей, у кого в году или в дне стоит либо свинья, либо кролик, или коза, для них крыса личный цветок персика. Так что, дорогие друзья, вот вы можете посмотреть: то есть, это должно быть в столпе дня у вас, да, то есть что-то должно стоять из треугольника дерева. Ну, персональное предупреждение для людей с кроликом да? мы говорили что для вас крыса целый набор всевозможных звезд э, про романтику это и цветок персика это красный феникс вам обязательно захочется в декабре расширить круг своих знакомств ну, если вот если у вас не стоит свинья, казак, это конечно надо надо идти искать свою вторую половинку. Я не знаю, идти на сайт знакомств, как раз корпоративные вечеринки, дружеские компании, то есть все это будет вас вести к тому, что вы можете встретить свою половинку. Но вспоминаем, что кролик он у нас не только имеет цветок персика, а красный феникс, а это уже отношения на другом уровне, то есть Обязательно те, у кого кролики стоят в дне, для вас просто обязательно, конечно, заниматься, ну, одинокие, конечно, люди, поиском своей второй половинки. Но не забываем, что крыса, кролик – аморальное наказание, при котором активизируется неуважение между мужчинами и женщинами. В том числе может быть агрессивные отношения, могут быть скандалы сексуального характера. Особенно это касается тех, у кого уже есть кролик или крыса в карте. Особенно у кого есть, ну да, кролик или крыса по одному элементу. Особенно сильно это наказание увеличивается, когда приходит как бы второй элемент, в смысле, удвоение одного из этих элементов. То, ну, например, две крысы, тогда начинает наказание. Пока оно ровно стоит, один кролик, одна крыса, оно еще так слабо работает или вообще не работает. Когда становится там, допустим, две крысы, вот это уже начинает по-другому работать. Будьте терпеливы, внимательны в декабре, не поддерживайте сомнительные знакомства. Если вы видите, что у вас моральное наказание, складывается, простые правила, да? Не соблазняйтесь на сиюминутные комплименты, не садитесь в машину, тем более к незнакомым людям, а тем более не идите с ними, как этот, кто там у нас в убивал все, да? Зачем идти с незнакомым человеком в парк? Вот один вопрос, да, что же столько десятков женщин убивать? Не садимся в машину. Не идем в битцевский парк, вообще в какой-то парк и лучше даже в квартиру. Не ходите по темным улицам в одиночестве. Не надо, если уж поздно возвращаетесь закажите такси, какая проблема, да, сейчас три копейки стоит. Не ругайтесь, не скандалььте, не портите отношения со старшими родственниками. В противном случае вы притяните к себе проблема Обратите внимание на 18 и 30 декабря, когда в Бадзи дня встречаются две крысы. И на дни 9, 21 и 2 января, когда изначально заложены энергии подобных проблем. Для всех, у кого в карте Бадзи в открытых небесных стволах есть янский металл, ген, вот такой знак каждый может увидеть или просто прочитать там будет написано янский металл будет будет весьма актуальна та сфера жизни за которую отвечает металл у вас там есть такой круг называется усилий там такие значки и там написано какой это я для новичков сейчас говорю какой элемент там прям видно красный кружочек синий зеленый что за что отвечает? Можете посмотреть, да? Людям с элементом личности инского дерева, то есть если ваш господин дня инское дерево или инская земля, будет оказана дополнительная помощь, потому что крыса для них благородный человек, но не забывайте платить добро за добро. Посмотрите по сторонам, вполне вероятно, что и вы кому-то сможете оказать уже какое-то содействие. Вот как раз эта э, таблица, здесь господин дня, да, а здесь вы видите, за что отвечает металл и за что отвечает вода, да, в вашей карте. Тем, кто родился в месяц быка в декабре, самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь для них э, земная ветвь, в смысле, бык у нас как раз это январский, да, вот вам как раз хорошо бы сходить э, посетить доктора сейчас в декабре символическая звезда небесный доктор э, значит что обязательно вам поставят верный диагноз назначат правильное решение э, лечение в целом декабрь замечательный месяц захочется завершить старые дела поставить точку э, во многих незаконченных проектах получить помощь и ответить на ответить себе на все ранее неотвеченные вопросы, чтобы на следующий год думать лишь о новых планах и стремиться к новым целям. Кстати говоря, вот э, про небесного доктора, я вам даю все время такие рекомендации, и э, сама воспользовалась своей же рекомендации была, ну, как бы небольшая такая проблема, но она уже какую-то хроническую перетекла, потому что, ну, в общем-то, неважно, каким врачам ходила, платным, бесплатным, я уже переходила, пере, перестала даже уже ходить и общаться, вообще спрашивать про это, потому что я понимала, что кроме на каких-то таблеток никто ничего даже сказать не может. И Вы знаете, в месяц своего небесного доктора, то есть проблема не решалась около двух с половиной лет. Я все прошла, все институты в Москве, всех врачей, с гастроэнтерологом как раз вся история. И, вы знаете, в месяц моего небесного доктора нашелся такой врач, который... Я вообще поняла, что... Вообще не понимаю, почему все остальные гастроэнтерологи вели себя так, как будто они гинекологи. Ну, там или там урологи, не знаю. То есть они как будто бы они вообще не знакомы там я не знаю с гастритом то есть один человек точно сразу поставил там за одну консультацию поставил диагноз и четко сказал от а чего что то есть там просто там, подсказал диету и все прошло а при этом как бы два с половиной года хождения тонны анализов мучений всякими диетами все сверх ничего не помогало. все-таки вот небесный доктор хорошо работает обратите внимание так что быки, кто родился в месяц быка Прям идите, пользуйтесь, пока у вас такая звезда пришла. А сейчас мы поговорим про ваш элемент личности. То есть для тех людей, кто родился под, под знаком дерева Янского или Янского, то месяц принесет власть и ресурс, вода, значит, Вода, крыса. Несомненно, она будет более спокойная, она более полезна для дерева, для иньского дерева это вообще полезный бог, приходит дождь. Для янского дерева, ну, она считается нейтральным ресурсом, но я все равно ее считаю полезным, потому что дерево лака все равно нужна. И свинья для дерева не очень хорошая, а там корни лениют. А вот крысу я, я считаю хорошим ресурсом. То есть для дерева хорошие времена. А, нужно обязательно действовать, делать что-то, рассказывать, а, увлекать, провоцировать, узнать что-то новое, а, тут же поделиться знаниями, применить на практике. Тогда польза от этого ресурса, ресурсы это наши еще знания. Да? Ну, во-первых, это наше, может быть, с вами здоровье, это наше знание, это наша недвижимость. Так что вот, если остановиться на области только знаний, то знания, творческий подход к любому начинанию, проявлению талантов – это и есть главная задача деревьев на декабре. Но если у вас там, конечно, стоит история э, с, со здоровьем, то... Можно позаниматься здоровьем, если стоит история с недвижимостью, то и про недвижимость тоже этот месяц работает. Да? Декабрь это время принимать реши... принятие решительных шагов в своей жизни. Если вы давно откладываете при принятие ответственного решения. Вас э, страшит ответственность или последствия, то в этот месяц вы можете выбрать верную тактику, принять нужное решение, обязательно обращайтесь за помощью э, в случае необходимости. Для янского дерева декабрь э, все же напряженное время, для крысы это благор... для для инского дерева крысы это благородный, э, есть возможность проявиться как себя проявите в карьере или э, или влюбиться что тоже хорошо. если ваш элемент личности огонь вот крыса конечно не для низкого не для янского огня нехорошая. инский огонь это э, свеча которую дождь сразу тушит а э, солнце в общем тоже если и облачко а если еще и тучечка то солнце загораживает и солнце она тоже мешается так что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 Ну, как бы поддерживаются. По кругу порождения они поддерживаются, поддерживаются водой. А так вообще, по большому счету, для Гэна тоже не самый самые хорошие. То есть, вообще, для инского огня, несмотря на то, что... Для, хоть для инского, хоть для Янского огня, несмотря на то, что... Я не могу сказать, что месяц какой-то э, прям провальный будет. Ну, такой... Такой, я бы на месте огней себя бы поберегла. Не самый, как бы, хороший ни для одного, ни для второго. Сокращайте свои траты, не рассказывайте про свои доходы, потому что деньги такие могут быть подпорчены как бы, в этом месте. Для женщин огня – энергия воды, это энергия мужчины. Старайтесь реализовать свои планы, активно привлекая мужчин. Быть сможет, среди них найдется тот, кто э, с кем вы разделите свою и дальнейшую жизнь. Ну, с точки зрения мужчин, да, да, это мужчин, конечно, вода здесь. Вот с точки зрения денег не очень, с точки зрения мужчин получше, конечно, месяц для огней. Для винов увеличится риск получить травму. Также будьте крайне внимательны за рулем, ограничивайте риск в случае недомогания сразу же обращайтесь за медицинской помощью. Для людей, у которых янская или инская земля, то в декабре приходит энергия самовыражений и богатства. Для ВУ и для инской земли в декабре пришло самовыражение, производящее богатство. Вам захочется проявить себя, захочется активно действовать, быть все время на виду. Земля любит свое самовыражение, и когда от времени приходит металл, у вас возникает множество идей. В том числе э, и как увеличить свой доход а если вы станете развивать свои навыки то это обязательно приведет к улучшению материального положения возможно увеличение работы которая принесет и увеличение денег но также могут быть э, незапланированные траты и э, всплывшие долги в то же время захочется сделать что-то для себя сходить с друзьями в кафе заказать свое любимое блюдо обновить гардероб или просто сходить к косметологу не отказывайте себе в этом для ву увеличивается риск получения получить травму так что будьте крайне внимательны за рулем если себя чувствуете не очень то опять же к врачу по-быстрому не тяните ни с чем Для итской земли крыса это благородный есть возможность получить поддержку. Если ваш элемент личности металл индийский или янский, то для вас приходит месяц для янского металла друзей, для янского грабителей богатства и самовыражения. Период, подходящий для реализации планов и идей, способных привести к увеличению дохода. Металл не очень любит своих друзей. Г. Он сам в состоянии справиться со своими делами, с тем, как заработать деньги, но в приходящем декабре его друзья находятся на очень низкой энергетической фазе, ждать от них какого-то подлога не стоит, ну и крыса ему не нужна, она лишь добавляет ему забот усиливает ненужный холод, что чревато безрезультативностью действий и излишней суетой. А вот синий. Напротив, он очень любит воду, с радостью примет и металл, и крысу. Необходимо запланировать в декабре начало важных, необходимых дел, встреч, приобретений. И, и конечно же, обучение, потому что крыса это еще и звезда академика. Если ваш элемент личности ⁇ вода, ян или ин, то, то декабрьские энергии будут представлять для вас ресурс. И опять же, либо друзей, либо грабители. Зима это вообще тот период, когда люди воды чувствуют собственную силу, да? потому что зима людей воды поддерживает. Так что, если вы Рен или Квей, месяц работы, полученных новых знаний, общения с коллегами. Старайтесь не слишком доверять новым знакомым и действовать по их правилам. Не всегда ваши интересы могут совпадать, а ваша задача к концу месяца, ну как бы остаться хотя бы присвоить, своих. Да? Вода вместе с янским металлом становится ржавым. Получение знаний или просто сведения, которые вы получаете в декабре необходимо проверять, не полагаться на личность того, кто вам их передал. Вполне вероятно, что они могут быть э, неверными, или может, э, или вы можете их неправильно понять, или вы можете их неправильно как-то усвоить эти, там, полученные сведения, да? Вот так что перепроверяйте. Для Рен люди люди Рен могут постригать опять же травмоопасной ситуации крысы несет звезду овечьего ножа контролируйте свои слова следите за своими эмоциями не делайте кратковременно не дайте кратковременные вспышки гнева навредить навредить вам ну и в конце в конце моего выступления дальше еще будет у нас татьяна и конечно же согревание денежной звезды дорогие друзья этот ритуал который других школах Продают за деньги. Мы его все время рассчитываем для вас для того, чтобы вы могли воспользоваться им. Что для этого нужно сделать? Нужно знать, взять свой план, план квартиры, зайти на наш сайт, раздел Расчеты, запишите новенький сейчас. Там скачаете шаблон 24 горы. Вы как его, как он накладывается? Там есть тоже видео, посмотрите вы накладываете шаблон 24 горы, находите нужный сектор и нужное время. И в нужном секторе, в нужном времени, где-то на расстоянии там 60-120 сантиметров от пола, где у нас считается сильнее всего работающая энергия, ну, потому что мы в этом поле живем, и, в общем, так считают китайские мастера. Мы ставим с вами согревание денежной звезды, можно любую свечку, я обычно свечку-таблетку беру, без присмотра, естественно, не оставляем, ставим в какой-нибудь я не знаю тазик с водой тогда может быть наверное можно отвлечься спасибо Олеся. Да, вот елена пишет что вот спасибо вот шаблон 24 горы вот можете перейти скачать на каком сайте я первый раз лана Посмотрите, Елена Пирогова, наш модератор сегодня, она скидывает вам переход на ссылку, там, где можно будет, на нашем сайте npugacheva.com, где вы можете это все посмотреть. Вижу, что очень много людей подошло, новых, да. Друзья, мы с вами встречаемся, сейчас еще это не конец, мы с вами встречаемся, просто маленькая рекламная пауза. Мы с вами встречаемся в воскресенье в 6 часов, у нас будет распродажа наших курсов предновогодняя. И, друзья, у нас с вами, значит, у нас с вами, у нас с вами, куда мы ставим в декабре Нам нужно Юго-Запад 2 и Юго-Запад 3. То есть вы на шаблоне 24 горы находите сектор Юго-Запад. Там есть Юго-Запад 1, Юго-Запад два, Юго-Запад три. Вот вам нужно Юго-Запад 2 и Юго-Запад 3. Дальше вы берете, вы берете дни. Значит, смотрим, какой 15-18 декабря. Там еще будут дни. Сейчас пока на них остановимся. Вы начинаете, можно начать, и не обязательно только в это время гореть. Вы можете оставить, и свеча как догорит, так и догорит. Она может гореть даже в неблагоприятный час, но просто в неблагоприятный час, в час кролика, точно начинать нельзя. В другие часы вот, лучше начать в хороший час. Вы можете просто взять без всяких пересчетов. Взяли час лошади с 11 до 13 и поставили эту свечку. Можете пересчитать, как пересчитать, я покажу. Итак, мы берем какую-то дату определенную, берем какое-то время, которое вам удобно, утро, вечер, ну, из, из того, что, естественно, здесь предложено. Естественно, не берем то, что написано, не брать в какое время. И люди, которые родились в определенный год, они просто вот в этот день вы не можете, например, кролики. А в эти не могут только лошади. То есть вы берете какой-то день, когда можете. Ну как мы обычно делаем? Мы, конечно же, не просто так ставим свечку. Мы ставим, мы думаем про какое-то желание. Откуда же эти финансы должны прийти? Как они должны, как они каким образом они к нам приходят? Каким образом это у нас, как это должно сработать, да? Вот. И тогда наше желание исполнится. Также 27 декабря, 28 декабря. А, часы вы здесь видите, вот здесь сейчас свиньи последний. А, здесь опять же для кролика нельзя, здесь для дракона. Как перевести? Опять же все в том же разделе расчеты. Вот слайд, тут один. Залез. расчеты. Вы можете найти солнечный э, калькулятор двух часов, вы заходите, вводите туда свой город, я перевожу на солнечном мире, кто-то приводит, кто-то не приводит, я перевожу. И смотрите, например, там, вот как мы с вами говорили, да, э, час лошади с 11 до 13, а вот по Москве, видите, он с 11 до 13:30. То есть вы там пишете, русский город по-русски, не русский, по-английски. И он вам пересчитывает, в какие двухчасовки. То есть вы берете двухчасовку и просто здесь смотрите, когда ее поставить. Вот таким образом можно попробовать. Но мы помним, помним, да? Это такая форма, ну, знаете, это как, как молитва. Это не значит, что я помолилась, и завтра мне должен Мерседес мне должен подарить. Да? Молиться, чтобы вам Мерседес подарили, может быть, всю жизнь надо. И, вы, и всего не вас услышит, и наконец-то как-то это реализуется, и этот Мерседес вам кто-то и подарит. Вот. А кому-то, может быть, и одного раза хватит да, обратиться к высшим силам, и чтобы этот Мерседес у него материализовался. Ну, я сейчас в шуточной форме, естественно, говорю. Я просто говорю про то, что это тоже такого рода ну, медитативная какая-то медитация, просьба, сотрудничество с чем-то высшим, да? а в нашем случае с энергией с нашими энергиями вокруг нас. Да, сейчас у нас еще, друзья, сейчас еще по фэн-шуй у нас будет прогноз, так что не расходимся. Сейчас еще Татьяна у нас выйдет. Так что вот вот так. Кто что по московски или или местные часы? Здесь Москва написано, конечно, вы сделаете свой город. Если вы живете в Лондоне, вам зачем по Москве это ставить? Пишите туда Лондон, живете в Челябинске, пишите Челябинск. Но после согревания денег все равно приходит неожиданно. Да, для кого-то прям, я просто к тому, что для кого-то это быстро срабатывает. Кто-то пишет, ну я уже пять раз ставил, у меня даже дочка такая, один раз там поставила, но ну, я же уже ставила, я говорю, ну это же как молитва, ты попросила. Тебя могли услышать, могли не услышать. Может быть, тебе нужно три раза попросить. Может, тебе полгода надо про это молиться. Да? Но молиться – это условное. Это, это, конечно, некое взаимодействие с энергиями, которые тебе просто помогают. А моральное наказание опасно для хозяина дома или для окружающих хозяина карты, Только для хозяина карты. Для хозяина карты. Не для окружающих. Только для хозяина карты. Ну, насчет там сексуального не знаю, хотя какие-нибудь сейчас там домогательства, мне кажется, что мужчины так уже запуганные, что, я не знаю, конечно, про всех мужчин, во всех регионах нашей, но ну, во всем, во всем мире, да, сейчас уже мужчин за, за это дело привлекают, попробуй только посмотри не туда, а тем более еще и возьмись не за то, а еще и скажи что-нибудь не так, да, тебя быстро раскатают, но... В нашей стране пока еще все не так, поэтому могут, могут обидеть, могут, ну, может, не обязательно прям на тебя напали, полезли обниматься, целоваться. Но могут как-то там или обидеть, или, или какие-то предложения сделать несуразные, скажем так. Город ставить по рождению. Нет, там, где вы проживаете, где вы находитесь красивая активация. Согласна, Рада, да. Так, Наталья, подскажите, иск в суд подать в декабре лучше в какой день? А, значит, смотрите, друзья, все, что я вам рассказала, у нас есть в, на, карте, на карте, на сайте, извините, на сайте есть в форме статьи. Вы можете зайти, еще раз, кто не успел переписать, когда я что рекомендовала, можете еще раз почитать, когда благоприятный, когда даты неблагоприятные. Про иск в суд я бы обратилась, вот сейчас будет Татьяна, напишите ей, возьмется она не возьмется, вам посмотреть по цеменью. Я бы взял, вот с судами лучше прям с цеменью, это точно. Если у вас нет вообще никаких вариантов, ни, вы не знаете ни выбора дат, индивидуального, ни по астрологической карте, ни по цеменью. Самый, самый простейший способ, друзья, хоть операции, хоть переезды, хоть подписание договора, хоть вы, выход... Хоть выход на работу, ну, вот все что угодно. Вы ничего не знаете в астрологии, что вам нужно сделать? В том числе вот то, что вы сейчас у меня спрашиваете, да? Про суд. Берите небесного благородного. Что-то такое. Лучше одня брать. Вы заходите вот сюда, в свою в свою карту астрологическую. И вот здесь смотрите, видите, у вас небесный благородный здесь это свинья, это петух. То есть вам нужен день свиньи или день петуха вот просто календарный день пришел в калькулятор зашли там показывают каждый день или заходите у нас есть опять же в том же разделе расчета есть такой маленький календарь его можно пощелкать поискать нужный для вас день берите день своего благородного ну это самый простейший что можно подсказать скажите пожалуйста второй таблицы по согреванию денежной звезды а показать сейчас покажу а Вернуть второй с вас согревание. Да, да, вот, посмотрите, ага, пожалуйста. Вот. Так что, так, Татьяна, выходи, Таня, мы тебя ждем. Друзья, еще раз, послезавтра в 6 часов в этой же комнате встречаемся на распродаже. Приходите, буду рассказывать про курсы, это просто даже просто интересно будет послушать про курсы. Татьяна, ты к нам на распродажу не придешь, кстати, не расскажешь там пару-других курсов? Приду. О, давай, мы тебя приглашаем, да, потому что, ну, слушай тебя про твои курсы, про цемень, про фэншуй, кто еще сможет рассказать. Хорошо, вот, да, да. Друзья, у нас уникальная распродажа, у нас можно купить не только в записи прошедшие, у нас можно с большой скидкой купить те, которые еще не были, которые только начнутся курсы. Ну, не все, конечно, мы выставляем, и на... ну, так вот ради интереса мы выставляем туда, мы выставляем туда. И будут очень хорошие распродажи с фэншуй магазином Будут очень хорошие распродажи курса, которые только стартуют. Так что приходите, Таня, тебя тоже ждем. Все. Пока, да. Наташа. Спасибо.